Сегодня, дорогие братья и сестры, мы молитвенно отмечаем праздник Святой Троицы, День Пятидесятницы. Само название праздника говорит о себе, День Святой Троицы. На 50-й день после Светлого Христового Воскресения и на 10-й день после Вознесения мы отмечаем праздник Святой Троицы. Праздник Святой Троицы, когда мы восхваляем Бога Отца и Сына, и Духа Святаго. Мы все добрые дела начинаем с Божьей помощью. И мы знаем, что полнота Святой Троицы была явлена еще во время крещения Господа нашего Иисуса Христа. Когда Господь, Сын Божий, крестился, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него а также был глаз с неба слышан. Все есть Сын мой воздумленный, о нем же благоволих и Гоже, и послушайте». И вот сегодня праздник Святой Троицы. Мы, дорогие братья и сестры, знаем историю праздника, что святые ученики и апостолы с Матери Божией были собраны в горнице, где происходила тайная вечеря. И вот начался шум, начался ветер, и Дух Святой, видя огненных язык, сошел на апостолов и на Божью Матерь. И из-за сошествия Святого Духа на апостолов и на Божью Матерь ученики и апостолы получили благодать, особую благодать. Они начали говорить на иных языках. Они были не ученые мужи, они были рыбаками, они не учились нигде. И вот после сошествия Святого Духа они начали разговаривать и проповедовать Слово Божье на всех языках и на всех наречиях. В день Пятидесятницы было собрано в Иерусалиме множество людей, паломников. И после Святого Духа, сошествия на апостолов, все люди, которые пришли в город Иерусалим из других городов, с других селений, услышали Свое наречие и свой язык они были изумлены, и после того, как апостол Петр вышел на площадь и начал говорить о Христе, Он говорил с уверенностью, потому что после сошествия Святого Духа была особая благодать на Нем, и люди уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. В этот день, день основания Святой Церкви, день Пятидесятницы, день Святой Троицы, мы знаем, что было исчислено 120 человек верующих. Это ближайшие ученики, апостолы и Божья Матерь. После проповеди люди покаялись в своих грехах и приняли крещение. И поэтому к вечеру в этот день уже было более трех тысяч людей, которые приняли Христа как своего Спасителя и как своего Искупителя и приняли своим сердцем и начали жить по совести, соблюдая заповеди Божьим. Дорогие братья и сестры, в этот праздник Святой Троицы, когда мы храмы и дома украшаем зеленью в знак того, что вера наша живая, что мы православные люди, что мы правильно славим Бога, я молитвенно вам желаю прежде всего мира. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы в это особое, сложное, новое время для всех нас мы с вами не унывали, мы с вами усилили бы наши молитвы, творили добрые дела, надеялись на милосердие Божье, потому что судьба мира, судьба человека находится только у Бога. Мы с вами, верующие люди, должны верить и надеяться на милосердие Божье. Всем вам, Ангела-Хранителя, с праздником!